Так, мадам, мы с вами в танго, поза танго, эту руку сюда, эту руку за коленку, мадам, это зацепили за ножку стула, вот такие приемы скрутки для поясницы от Олег, Олега Алафа Гудвина, под музыку свесила, не, давай это за талию, женщина понимает, мужчину за талию, и за борт ее бросает, в набежавшую волну О, На морок живая? Да. Так, на Вельселе переворачивается курочка э, туда Филийной частью камней. мне, Ливером Филин. Филин. Филин. Кресу, коллегу, Филин. Ливером Филин. Ливер, где у тебя? Вот он Нет, Ливер это печень Да Так, да, поднимаем, Олига Так, как вот. там песня поется? Из-за острова настрежей а на простор речной волны Выплывают расписные Теперь переворачиваемся на спинку Стеньки разя началны. Я, наверное, профессию неправильно выбрал, надо было в певцы пойти, да? Ну, да, наверное. Слушай, голос хороший. Да? я вот все песни забыл какие. Не подготовился я. Как в церкви. Песни петь. Как в церкви, Бас такой, ага. Колокольный. Как там колокольный звон, Я только помню. Припев. бом бом Похоже. Все, выключайте видео. С вами был Олег Гудвин. Записывайтесь ко мне на встречу. Я проведу с вами незабываемый сеанс. Восстановление всего тела – это массаж судьбы называется. До новых встреч! Ставьте лайки!